2020 год удивительно, на НЛО зависла над Нью-Йорком и принесла огромное необычное облако, что не могли люди дышать около двух часов. После этого НЛО исчезло и облако растворилось. Что на самом деле НЛО пригнало, никто понять не может. Но множество людей, которые находились там, не могли дышать и даже разговаривать. Необычный кашель появился у всех жителей. Говорят, что этот неопознанный летающий объект висел над городом около двух часов. После этого оно исчезло. Власти США тогда же сказали не выходить множество людям, из квартиры. Но никто не слушался и делал, как им надо. Генерал Джосефс приказал всем военным структурам не начинать никакие действия против НЛО. Все как будто написано на книжке. Представляете, если бы США напала на этот объект. Этот объект еще появлялся и в Калифорнии, в Канаде, в Португалии и даже в Сербии. Цель их очень странная. Но, скорее всего, что-то надвигается. Тогда же множество очевидцев пытались заснять на камеру этот объект, но ничего не смогли. Вы сейчас наблюдаете, какие огромные помехи были сделаны. НЛО не только блокировала связь но и делала необычные импульсные звуковые волны. Что за звуковые волны, вы все, наверное, знаете. А эти кадры были сделаны в Москве этого года. Множество очевидцев тогда ж не смотрели в небо. Сейчас мы видим, как НЛО зависло над Москва-Сити. Удивительно, но множество тех, структур, которые там были, шокированы были видеть эту картину. Что на самом деле скрывается здесь, мы с вами не можем объяснить. Но НЛО уже не только по всему миру, но и уже в городах. Сейчас идет масштаб необычное явление. Постоянно люди думают, что НЛО не существует. Кто-то думает, что они с миром, кто-то наоборот но это еще не все я вам расскажу очень интересно не так давно случилась необычная катастрофа а именно молодая семья возвращалась из ресторана попала в авиакатастрофу тогда же погиб муж, девочка попала в реанимацию с матерью слава богу они выжили но у девочки был огромный перелом шейного позвонка Девочке дали врачи, что она ходить уже не сможет. Мать переехала с девочкой в одно ранчо, чтобы девочка хотя бы дышала свеже необычным воздухом. Девочка иногда любила погулять, но мать начала запивать то, что девочка не может ходить. Одним днем. Мать взяла девочку, вытащила на улицу, а сама пошла пить. Девочка своими руками начала двигаться на коляске в сторону кукурузы. После этого девочка остановилась и появился неопознанный летающий объект. Девочка не знала, что делать, не кричать она не могла, потому что мама пила. И убежать не смогла. НЛО подлетела к девочке и докоснулась до того места, где у ней был перелом шейного позвонка. Девочка почувствовала очень необычную горячую боль. После этого девочка упала в обморок. Через несколько часов мать когда протрезвела, пошла искать девочку и увидела, что девочка лежит без коляски на земле. Она подбежала и начала ее брать в руки. Потом отнесла ее на кровать. Через несколько минут девочка решила встать с кровати. Мать была шокирована, что девочка встала и не могла ничего сказать получается во многих случаях НЛО спасает людей особенно добрых делайте добро и будет вам так же эта история очень страшная но очень интересная она очень единична. есть и наоборот НЛО нападает но много чего мы не знаем про то что Земля, дорогие друзья, скрывает огромную тайну. И мы живем в этой тайне. Мы видим множество необычных объектов, которые покоряют нас и наши мысли. Мы не можем это знать. Но иногда бывает то, что все-таки НЛО чувствует боль людей и знает огромную, научный прогресс, как спасать жизни. Нам еще далеко до этого. Мы живем в той необычной, опасной и даже страшной истине, где люди считаются только сами собой. Но это еще не все. Во многих других случаях творилось и ужасающие моменты истины. Никто не может объяснить, Почему НЛО иногда спасает детей, а иногда забирает. По многим причинам я уже говорил, что скорее всего инопланетные существа пытаются забрать нас на другую колонизацию Земли. Это все будет, дорогие друзья. Но когда это будет только от времени. Земля не молодая, и жизни не бесконечны. Мы только живем ради того чтобы жить. Ну и последний видеокадр, который вы сейчас видите, был сделан в Португалии. Удивительно, неопознанный летающий объект появился в этих местах не случайно. Если вам интересно знать, что здесь вообще происходит, оставьте комментарий, я вам отвечу под этим необычным видеосюжетом. Что происходит? Думайте. Мир не такой и добрый, а наоборот, самый ужасный это то, что вы не верите в добро. А дальше, дорогие друзья, думайте о том, что произойдет, если не делать боль другим.